Альфа Гейм, разработка 2D, 3D игр и приложений. В этом видео мы создадим новый проект, импортируем пакеты, сохраним нашу сцену и установим основные настройки для нашей игры. Давайте начнем создание нового проекта. Сделать можно это открыв меню File New Project. Откроется мастер создания проекта. В мастере создания проекта можно открыть существующий или создать новый. Мы будем создавать новый проект. Во-первых, вы должны указать место сохранения проекта. Сделать это можно нажав кнопку с точками, которая откроет диалоговое окно выбора каталога. В нем вы можете указать место расположения нового проекта. Я укажу папку Рабочий стол. Теперь если вы откроете папку Рабочий стол, то увидите, что на нем ничего не создано. Мы просто указали путь к папке, в которой Unity будет создавать новый проект. На данном этапе у нас есть возможность импортировать пакеты Assets, которые мы имеем на нашем компьютере. Это могут быть пакеты, которые шли в наборе при установке Unity, пакеты, купленные в Asset Store, или пакеты, которые были созданы нами. В данном случае мы ничего устанавливать не будем, и просто создадим новый проект. Введем название проекта, Space, Shooter. И нажмем кнопку Create Project. Unity закроет текущий проект и создаст файлы для нового проекта, которые откроют в редакторе. Следующим шагом будет импортирование пакетов Assets, необходимых для этого проекта. Проще всего их загрузить с самого редактора. Откройте меню Windows – Asset Store. Найдите в поиске пакет Space Shooter и загрузите его, после чего импортируйте этот пакет. Когда импорт выполнен, вы увидите похожее окно. Все эти файлы будут необходимы для создания вашего проекта. Убедитесь, что все файлы выбраны и нажмите кнопку импорт. Unity скопирует файлы в новый проект, скомпилирует скрипты и импортирует все пакеты. Мы будем создавать этот проект с нуля но с использованием предоставленных пакетов. Но если вы хотите посмотреть уже полностью готовый проект, то вы можете увидеть папку Complete Assets, которая содержит полностью готовый проект, готовую сцену, скрипты, модели и многое другое. В Unity мы всегда будем работать с открытой сценой. При старте Unity сразу открывает сцену, на которой мы можем начать разработку нашего проекта. Если ваша сцена сохранена, то в заголовке программы вы увидите название сцены, название проекта и тип сборки. В данный момент сцена называется Untitled. Это означает, что мы не сохранили нашу сцену. Название проекта Space Shooter и проект создан для PC и Max Linux standalone устройств. Сейчас мы с вами обсудим некоторые виды сборок, но для начала давайте сохраним наш проект. Откройте меню Файл Scenes и сохраните с именем Mine в рабочем каталоге, предварительно создав под каталог Scenes. Теперь на вкладке Project вы можете увидеть только что созданный каталог Сценас с файлом main, а именно со сценой main. Теперь, когда все пакеты были импортированы, сцена сохранена, нужно настроить сборку. Всегда, когда мы работаем с проектом, мы работаем с определенной по умолчанию сборкой. В данный момент мы работаем со сборкой, которая установлена по умолчанию PC, Mac и Linux Andalund. Все наши пакеты и скрипты будут оптимизированы под эту сборку и это очень важный момент, так как проект будет настроен под выбранную платформу. Но стоит напомнить, что Unity может создавать игры под множество платформ, но одновременно можно создавать только для одной выбранной платформы. Для того, чтобы настроить сборку, откройте меню файл Build Settings, после чего вы увидите окно настроек сборки. Здесь можно настроить детали нашей сборки и выбрать сцены, которые будут задействованы в игре. Предположим, мы хотим создать игру, которую разместим на своем сайте, для этого выберите WebGL. Справа вы увидите детальную настройку при условии, что вы уже установили дополнительный модуль, иначе вам придется его скачать и установить. И проверьте также, чтобы у вас стояла свежая версия DirectX. Но, чтобы сделать сборку по умолчанию, нажмите кнопку Swiss платформ, после чего логотип Unity появится напротив выбранной платформы. А также в строке Заголовка изменится тип сборки. Теперь, когда мы выбрали сборку, необходимо настроить детали. Нажмите кнопку Player Settings в текущем окне. Это позволит нам просматривать и изменять настройки WebGL. Также можно изменить настройки WebGL, не открывая окна Building Settings, а изменю Edit Project Settings Player. Настройки Player откроются на вкладке Inspector. И тут можно установить также настройки для других платформ. В нашем случае изменить только разрешение игры. Нам нужно добиться портретной ориентации. Укажите ширину 600, а высоту 900. Обратите внимание на вкладку Game. Это игровое пространство на данный момент растянуто на все доступное пространство. Давайте это исправим. Щелкните на этой вкладке Free Aspect и добавьте новый размер. 600 на 900. И нажмите ОК. OK. Как вы можете видеть, игровое поле слегка минимизировано. Теперь просматривать результат гораздо удобнее. Теперь давайте сохраним наше рабочее пространство, чтобы при следующем открытии проекта оно не возвращалось к стандартным настройкам. Вверху справа выберите текущую схему рабочего пространства. И нажмите Save Layout. Я назову свою схему Space Shooter. Теперь, когда рабочая схема сохранена, я могу вернуться и выбрать ее из списка или выбрать любую другую из этого списка. Теперь, когда вы в следующий раз откроете этот проект, будет загружена выбранная вашими схемами. В следующем уроке мы добавим космический корабль, огонь из турбины и настроим физические свойства корабля.